Всем привет, друзья! В этом видео сегодня поговорим о проекте Grammy, которым я уже практически два месяца. Покажу немножко свои результаты, пока остальные думают и задаются себе вопросом, что же это такое? Это реальный бизнес? Это криптовалюта? Это пирамида? Что так они говорят? такие вопросы только не задают. Попробуем в этом видео, в этом разобраться, кому это интересно, присажить погнали. Перед тем, как начать, рекомендую, как всегда, подписаться на мой телеграм-канал. Там я даю больше информации, в каких проектах я участвую, какую криптовалюту покупаю, какую продаю. И также иногда я разыгрываю там криптовалютку и в том числе буду монетки Грэмми разыгрывать именно в своем телеграм-канале. Итак, Грэмми – это у нас новая криптовалюта на технологии Hashgraph с обеспечением за счет R. Я подробно рассказывал в первом видео своем о своем этом проекте, вот ссылочка вверху можете посмотреть что она построена на технологии Hashgraph, которая очень очень перспективная также у нее есть своя монета hbar которая сейчас дает тоже очень хороший рост хорошие x я тоже про нее снимал ролик можете посмотреть мы еще покупали от цены которая уже сделала 3 x но именно они построились на этой технологии, потому что она очень супер быстрая, очень дешевая, практически незаметная, да, там плата за электроэнергию. Ну и самое главное, это внутри перевод очень быстрый и практически бесплатный, практически без комиссий. И ребята, которые там, да, я тоже о них говорил, владельцы, это как бы два Максима, они там в Сколково выиграли свое время там... По этим технологиям да получили какую награду привлекли э, свое внимание инвесторов и сделали и занимаются разработкой таких продуктов как эми да, ну, технологии виртуальной реальности у них есть свои кейсы к ним подключен реальный бизнес у них есть кейсы по моему дженни волкер данон рабочие да и также корпорация Яндекс начинает вводить в свои сервисы технологии дополнительной реальности. И именно эти ребята, два Максима, будут сотрудничать именно и с Яндексом. Это для нас очень хорошая новость, потому что все больше и больше состоит таких э, стратегических бизнес-партнеров, да, которые будут платить им за предоставление этой технологии. То есть направление на самом деле, ребята, очень крутое. И все больше и больше, я смотрю, дополнительная реальность набирает оборотов по всему миру. И вот эти ребята, два Максима, в нише по СНГ, вот, заняли свое такое тоже почетное, так сказать, место. Да? И все больше и больше к ним партнеров подключается. И заключаются договора с крупными брендами и компаниями. И вот здесь в чем кроется... Подвох, да, как же мы зарабатываем именно на телефонах. Для этого нужен всего лишь телефончик. Я вот эти монетки зарабатываю за то, что даю там ресурсность использования телефона. Я ее практически не занимаю, потому что вот для распознавания дополнительной реальности, особенности при подключении крупных э, компаний, их будет становиться все больше, требуется, ну, на самом деле, много мощностей именно для распознавания. И если говорить о массовом там в использование, да, то это, представьте, какие будут затраты идти, чтобы устанавливать какие-то специальные дата-центры, ну, я не знаю, то есть техническая часть потянула бы огромные расходы. И они нашли, я считаю, очень крутое, как бы, решение, это взять обычных людей, привлечь какими-то процентами, которые они с нами делятся, и использовать ресурсы нашего телефона. Но здесь, как бы, верить в это или не верить, это решать вам. Потому что проценты действительно дают они хорошие. Если мы посмотрим, то сейчас у нас есть до 31%. Это если вы отправляете на максимальный срок. Здесь можно отправить на месяц, на три месяца, на 6 месяцев и на год в майнинг. Чем дольше вы держите, тем по сложному проценту вы больше зарабатываете. У меня там стратегии есть на месяц, на три месяца, на 6, на девять. И на 12, то есть малую часть я закидывал. Основную сумму я всегда докидывал по своей стратегии на месяц. И вот первый месяц я заходил там более чем на 3000 долларов. Я заработал свободных э, около, с маркетингом около 2000. И 1000 я отправляю на месяц всегда сейчас. А остальные 1000 я раскидывал на длительный срок. То есть это моя стратегия, придерживаться вам ее или нет, решать только вам. То есть мы здесь имеем традиционный бизнес, да. то есть есть все эти кейсы, данон платит, вот сейчас Яндекс будет платить, там Джин Волкер И само распознавание стоит 0,25 цента. Вот одна монетка Грамми, она сколько и стоит. И в то же время проценты, хватает ли этих оборотов заказов, да, и действительно ли используется сколько там распознаваний, чтобы платить нам эти проценты. Вот здесь самый, может быть, большой, да, сейчас подвох. Идем мы чуть-чуть, может немного, и по парамедальной системе, и все-таки там будущий бизнес это вытянет. Или же вся это э, там с распознаванием ресурсы нашего телефонов пока доказать, в принципе, как бы невозможно, но я думаю, может кто хочет этим заняться, вы можете этим заняться. Меня, в принципе, лично как бы, все устраивает. И амбиции, и перспективы этого проекта я вижу огромные. Со своими понятными рисками. Потому что традиционный бизнес, наверное, еще более рисковая штука, чем просто чем-то заниматься. Не всегда знаешь, как пойдет. И не всегда знаешь, какие влиятельных, нехороших друзей ты привлечешь со стороны, если у тебя все хорошо и бизнес пойдет. Да? Поэтому здесь еще палка в двух концах и в общем этот процесс распознавания да вот в э, у нас типа есть на телефонах они его назвали майнинг но это как бы не совсем настоящий майнинг то что в криптовалютах ну просто такое слово оно приемлемо и пусть будет майнинг капает нам монетки ну, пусть будем называть это майнингом здесь если мы разберем э, на компьютере да вот сейчас у меня открыто мы здесь не увидим Никак купить, ни как поставить майнинг. Поэтому, скорее всего, я сейчас перейду на телефон и там уже продолжим и расскажу, покажу, как это все вы можете э, купить, кому это интересно. Также в двух словах хочу сказать, что здесь есть, естественно, свой маркетинг, партнерская программа. Если у вас есть своя команда вы любите развивать структуру, здесь вот есть, есть и до 2000. 200 тысяч грамм, если у вас есть оборот вы получаете вознаграждение 3 процента также если вы даже свои там 100 тысяч грамми да, там отправляете в майнинг к примеру 100 тысяч грамми это будет 2500 долларов если вы отправляете в майнинг, то вы получаете тоже 3%. Таким образом, если вы замораживаете на месяц под 19% плюс 3%, вы уже получаете от своих даже 21%, что очень-очень что даже замечательно. И то же самое вы будете получать по дороге, если у вас обороты пойдут. И чем выше оборот, тем выше процент вы будете получать там с первой линии. И дальше уже, если у вас есть широкая там, первая линия, у вас есть, к примеру, свой оборот, а в Николае и Виталии, оборот там 9 процентов у вас 15 процентов то 15 ваши минус 9 его вы от его команды получаете разницу 6 процентов это тоже очень хорошо подробно о маркетинге я тоже рассказывал останавливаться не буду есть видео под видео в описании ссылку я естественно вам оставлю ага на сайте мы можем кстати купить и сейчас я вам покажу ребята как и обещали сделали обменник но я все же рекомендую, если вы хотите купить или продать монеты, у нас есть чат, собственный чат, где мы продаем и покупаем между партнерами. Во-первых, преимущество KIA, много разных вариантов и электронных платежей, Perfect Money, там любые, да, есть любая криптовалюта, за которую можно пополнить, любой карточкой, там, Украины, России, то есть вы сможете всегда с партнерами договориться, выведем денежку, они вам монеты и в обратном порядке либо можете это делать через сайт я вот тестировал обменник, смотрите ставил на продажу 9000 монет граммий заявка завершена и здесь мелкие, чтобы там по мелочи в чате не заниматься тоже вот ставил на проверку здесь, чтобы купить, надо нажать плюсик нажимаете, если купить вот, выбираете сумму, там, к примеру, тысяча 10 тысяч, я не знаю, монет и здесь есть два варианта. Есть Visa Mastercard есть Bitcoin. Но ждать вам, может, придется и до суток, и до полтора. Поэтому я рекомендую все-таки э, делать это через сайт обмена. Также самое, если продать, нажимаете продать, выбираете количество монет и ожидаете. Смотрите, какой здесь есть срок по продаже монет. Если через обменник это делать, гарантированная продажа монет от 0 до 10 тысяч монет грамми до 7 дней. Это я продавал, да, действительно, мне так и было. Если от 10 тысяч до монет грамми, вы до месяца продаете. Если больше, до трех месяцев. Продавать вам через обменник или лучше через чат обмена решать вам. Поэтому есть два вида таких как бы продаж покупок. И вы выбираете себе более подходящую. Вот, собственно, я вам показываю уже с телефона, как и говорил, на компьютере, да, вы можете там купить это все дело. Но отправить майнинг мы можем только с телефона, потому что ресурсы берутся с телефона, и считывается все с телефона. Смартфон, iPhone без разницы. Поэтому всегда нужно отправлять только со смартфона, и желательно, чтобы он всегда был подключен через интернет, ну, к интернету, да. Благо мы живем уже в таком веке, что интернет есть везде и всегда, поэтому с этим проблем у меня тоже никогда не возникало. Итак, смотрите, здесь есть кнопочка майнинг. И если вы увидите то, что я вам говорил, видите, у меня на 12 месяцев, на 12, на 9, на 6 месяцев по стратегии количество монет. И вот уже доходит срок, это то, что я каждый месяц там инвестирую. Когда они разморозятся, я буду их обратно Прибыль забираю, а остальное назад отправляю на майнинг. Чтобы это сделать, вы нажимаете здесь плюсик и просто берете сумму для заморозки и выбираете себе месяц. Первый месяц 19% ежемесячно, на 3, на 3 месяца 21% ежемесячно, 6,23%, 9,26% и 12,31% ежемесячно. Но ну, там идет сложный процент, поэтому всегда доходность будет намного выше. Чем дольше заморозка, тем выше будет ваша доходность. Но имейте в виду, когда вы ложите на майнинг, средства вам уже недоступны. Они размораживаются с процентами именно ровно через то количество месяцев, на которые вы заморозили. Вам нужно это обязательно знать, чтобы потом не возникало никаких вопросов перед тем, как вы отправляете сюда какие-то свои средства также вот э, очень важно знать смотрите здесь вот э, видите картинку пулы манинга до 340 миллионов монет да, в обороте которые будут э, Манинг будет под 31 процент и после 340 миллионов и до четырех с половиной миллиардов будет по 21 процент то есть скоро совсем скоро уже у нас проценты будут уменьшаться и срок э, заморозки который мы здесь видим 1-3 месяца 12 у них уже будут проценты пониже. Поэтому кто активно участвовал до этого, рекомендую, если и ставить, то, естественно, пользоваться процентами повыше. Ну и те, кто там присматривается к проекту и решили поучаствовать, то самое время, чтобы вы попали еще под больший процент. Потом уже проценты будут понижаться. Это тоже очень важно. В общем, друзья, если резюмировать все, для меня я вижу огромные здесь перспективы. Надеюсь, ребята пришли здесь сюда работать надолго, если, не, ну, как всегда, да, там не влезут какие-то сверхсилы, да, чтобы или бизнес отжать, накрыть, или еще чего-то, или просто это будет разводом. да. Все это может быть, это жизнь, это реальный. И поэтому для себя я, как всегда, инвестирую только те деньги, которые... Готов потерять, и это деньги всегда должны быть свободны. Перспективы есть, я готов участвовать, без рисков заработать нигде нельзя. Запомните это. Любая инвестиция – это риск. Если вам говорят, что рисков где-то нету, бегите от них, вас обманывает Риски есть, и нужно их учитывать и принимать при любой инвестиции. Расскажите, я буду рад почитать в комментариях, что вы думаете об этом проекте, участвуете ли вы в нем или нет. Или, может, выявили вы желание поучаствовать, то ссылка под видео будет в описании. Если увидели видео это у другого человека, там регистрируйтесь под другим человеком. Главное, чтобы это было. Все правильно и по-честному. Также вступайте в чат Телеграм, там информации, как всегда, я даю больше. Ну и подписывайтесь на YouTube-канал, колокольчик нажимайте, чтобы следующее видео обязательно не пропускать. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.